А, всем привет! Сегодня мы с вами находимся обратно в Никомитаданке. А, и, конечно, вы не зря видите мандель, которая тут уж якобы торчит. Да, вот эту. Вот это именно. Которая стоит у меня на обложке моего канала. Даже шапки. Вообще, чему я открыл это видео и оно вот тут находится у меня на канале. А, канал на время, как бы вам это сказать, хорошенько приостановлен а пока канал приостановлен вы сможете посмотреть предыдущие видео или же даже их обкритиковать по своим меркам обкритикуете обосрете как говорится можете уже приниматься за другие ну а я пока отдохну хоть знаю что я не напрягался ну а вы пишите под этим видео, какие игрушки вы бы хотели видеть у меня на канале. Э, игры должны обязательно быть через Steam. Не будет Steam, не будет игр. Так что, следующая игра, будет, которая назначена, это Remember Me. Э, потом может быть там Yuntend, Tower Wars, многие-многие э, другие, которые у меня есть. А может даже быть и... Mount и Blade. Дальше не помню. Uh, вот такие игрушки будут у нас уже в дальнейшем, но вы пока пишите свои игры. Ну, только хотя бы по желанию, чтобы они были бесплатные. Так что пишите, ставьте, комментируйте. Все? а, а да, точно. Забыл. Так, рука. Так что. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.